Всем привет, друзья! Ну что же, сегодня такая тема, конечно, больная. Ну, сейчас мы к ней вернемся, к этой больной теме. Почему не выбрасывал вот этот период, как говорится, времени каких-то роликов? Потому что делал я обычную столярную работу, делал простую кухню. Сброшу вам фото в конце ролика, кто захочет посмотреть на кухню, готовый результат. Делал простую кухню, не хотел засорять всякими простыми роликами, которые есть уже на просторах интернета. Куча их этих роликов простых, от себя ничего не мог добавить, так что не хотел засорять свой канал бессмысленными роликами. Вот. И вот такая ситуация на данный момент. Мне вот принесли вот такой щит. Мастер один делал, делал 4 года, по словам заказчика, так и не доделал. Ну, как видно, мастерство на лицо. У мастера руки растут скуда надо, но терпения у мастера не хватило. В общем-то, есть, конечно, возможно, у него не хватило терпения из-за некоторых своих. Погрешностей каких? Вот давайте к казаку здесь вот казак на лошади на гнитом скаквне сидит. Ну в принципе давайте рассмотрим это все. Вот видите первый грех он сделал саблю кривую уже. Как вот это исправить? Я ну в принципе я даже не знаю. Вот первый грех кривая сабля. Второй грех срезал на шапке. Здесь должна быть бубон, как бы, знаете, вот в казаков должен быть вот тот бубон, который должен свисать. Я бы, если честно, когда делал бы, я ее даже на плечо сюда повесил. Либо пусть он там сзади, как бы, ну, чтобы он был виден, вот этот сам бубон, вот. В принципе, детализации здесь почти никакой. Это все нужно, вот видите, подрезать дорезать доделывать ну чтобы было какую то и упряж видно то что он начал делать здесь нету вот этой упряжи которая должна вот здесь быть ну в принципе нужно это все доделать вот обработать вот это поле сказал заказчику ну я ему показывал какую-то часть что можно сделать Сделать вот эти бурты. Вот это все вышлифовать. Ну, друзья, я не знаю, как вот эту всю грязь вот это вышлифовать. Вот видите, это все лежало действительно, наверное, 4 года. Сам щит уже повел. Но заказчик говорит, пусть будет уже немножко, он не очень сильно видно, что он скрученный. Вот, доделать лепестки. И как бы первая его ошибка, на мое мнение, я всегда, когда Дорабатываю полностью вот эту резьбу. Потом я начинаю там чеканить или подбирать какой-то фон. Ну, чтобы было уже хорошо. А то так, ну, в принципе, вот здесь не дорезано, там подрезано. Ну, я думаю, это неправильно. Нужно вырезать полностью резьбу, потом уже заниматься вот этим фоном. Чтобы уже аккуратно потом подрезать легонечко. Там, где ну, нужно подрезать резьбу. Теперь получается, когда я буду вот это все зашлифовать здесь, я буду вот этот фон зац... ну, зацепать, и он будет сильно зашлифован. Здесь отличаться, либо мне нужно все зашлифовать. Придется все, наверное, зашлифовать. Очень много, в принципе, есть нюансов, которые нужно подобрать почистить вот над казаком с конем еще работы как говорится непочатый край почистить все вот здесь как бы не знаю то ли тупыми стамесками работал то ли не могу я сказать все как-то так ну в принципе знаете погрешности есть у каждого но не знаю если честно почему не доделал этот мастер свою работу вот может быть что начались какие-то погрешности в виде вот этих и он как бы забросил это не хотел исправлять ничего не мог придумать ну в принципе я не знаю что я тоже сюда смогу придумать возможно придется это все вырезать и подклеить ну сложная конечно ситуация вот с этим мечом здесь как бы шапкой уже как бы мать его так как говорится, ну в принципе, как говорится, не не захотел я отказать заказчику, потому что я его знаю, знакомый, ну как бы как знакомый. Его теща моя соседка, в принципе. Если бы он знал бы, возможно, обратился ко мне, чтобы я что-нибудь такое сделал. Ну, в принципе, он не знал. Ну, он знал, что я занимаюсь, но не знал, что я могу сделать подобные такие вещи. Вот, и решился ко мне обратиться, чтобы я сделал. Ну, друзья, обидно, конечно, заказчику из-за того, что он заплатил деньги и тому. И теперь нужно заплатить деньги и мне. ну но я же не буду переделывать после каждого все просто так правильно вот, ну в принципе что я хочу сказать, не буду я показывать как я мучаюсь над этой работой, потому что я сам даже не знаю как я это все буду исправлять я думаю что я с этим справлюсь, я его как-то исправлю, что-нибудь сделаю, но я... вот с этой саблей она меня смущает очень. Нужно будет немножко там подолбаться, нужно будет туда все-таки вклеечку тоненькую сделать и убрать это все, сделать отличную козырную саблю. Вот здесь вот ручку не оставил, немножко можно было оставить. Ну, в принципе, есть место, я думаю, подрежу, ну, что-нибудь придумай, но ну, вот это нужно будет срезать однозначно вот, ну, что, друзья что я могу вам еще здесь сказать здесь нужно сделать какую-то каемку, он говорит, чтобы это сочеталось шлифовать непочатый край, как говорится ну, ну я думаю, что исправимся с этой работой. Вот здесь он, я не знаю, вручную то ли выбирал это все. Мог бы и фрезером выбрать, а потом это... Здесь полога идет. Но, в принципе, здесь можно было выбрать фрезером и потом это все срезать сюда. Но он все это вручную выбирал. Возможно, он это все и вручную все и делал без фрезера. Ну, фрезер есть, в принципе. Вот. Фрезервал же Ну, если честно, не знаю. В принципе, друзья, еще раз повторюсь, не буду показывать, что я буду здесь исправлять, потому что я подозреваю, здесь начнутся маты, перематы, ругань всякая, это точно, потому что исправить чужую работу, это тяжелее всего. Вот, не так страшно, как брак, потому что нужно передать идею того мастера, который хотел сделать вот эту идею. Ну, в принципе, я думаю, что все-таки я справлюсь с этой работой. В конце ролика сброшу вам фотографии то, что у меня получится. Но в принципе Друзья, я думаю, что должно все получиться. Вот здесь видите, нужно упряжь еще добавить. Он не добавил ее. А мне теперь нужно как-то это все подрезать под упряжь. Правильно. Ну, что-то, в общем-то, будем придумывать, друзья. Где наша не пропадала? Ну что, друзья, заранее говорю спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Кто не подписан, заходите на мой канал, подписываемся. Есть множество интересных роликов и полезных для вас, которые вам помогут. Вот. А если не помогут, просто интересно посмотреть. Вот, друзья, у меня все. До новых встреч. Всем пока.